Yeah. Like it, it like, oh, И не я. Через суд какой? Российский? Когда мы закрываем mm. что, ребята, я получается, что я Не гражданин России вовсе что? Ли? Как, ребятки, с утра я приехал в магазин гидравлики, чтобы заменить свой шланг на гидравлике. Собственно, вот с этой стороны стоит такой, видите, как я вам и говорил, нормальный резиновый шланг. А вот здесь такого не стоит, здесь стоит металлический. Я его открутил с той стороны, здесь, и вот здесь вот он протерся. Сейчас будет видно. Короче, я сейчас его обрезаю болгарочкой аккуратно, иначе он не вытаскивается. И вот эту дуру рассверлю, и туда уже вставляю другой, Но прежде надо его купить, сходить. Для этого я сейчас беру болгарку, огнетушитель взял на всякий случай, меру безопасности, как вы все пишите мне. Вот, пожалуйста... А чочи, как вы сказали, тоже надо пользоваться, правильно? Так что, ребята, все под контролем. А вот, ребята, если вам видно, вот здесь он протерся и отсюда фигачил. Давление сильное, поэтому он отсюда конкретно так шел. Пойду в магазин, здесь он рядом. Короче, крутой магазин, шланги, зажимы. Я так понимаю, они просто могут его даже сделать, видите, у них машины есть. Жду, сейчас сказали, принесут. В общем, смотрите, 150 баксов отдал. Вот такой шланчик сделали мне полностью, его заменю весь прям. Сейчас посмотрим, хватит, что-то какой-то коротковатый, мне кажется. Надеюсь, что они не промахнулись. Кстати, выдерживает 3000 PSI, ребят, 3000! А я хотел на 150 PSI шланг поставить, переходник. Короче, он внутри, видимо, такой армированный. В общем, все нормально, иду ставить, пробовать. Если все окей, едем за тачками. Так, и что, ребята? Шланг установил, пока так по черновому Вот здесь надо дырку просверлить И его потом убрать, но пока так Что, пробуем? Работает Ага Шланг напрягается Значит в нем дело было Ну оно отсюда прям струилось, так что сейчас просто Сейчас просто все огонь Помыть здесь только все от масла Огонь, ребята? По-моему огонь Все как надо, супер Ребятки, ну что, я вернулся в автосалон Audi, в котором я вчера не смог забрать Audi RS7, потому что гидравлика моя не смогла поднять, не осилила, масло текло, и давление в системе не создавалось, поэтому я только наполовину. Вчера дождь сильно лил, поэтому я вам не снимал, по-моему. Ничего, сегодня погода, вообще кайф, сгорать можно. И... Гидравлика только осилил наполовину поднять, а дальше мощности не хватало, я ее вниз опустил. И вот сейчас шланг поменял, высоко вот это давление. И... Иду просто забрать ключи от Audi, она там же стоит на парковке, где я ее вчера оставил. Я ее уже осмотрел, подписал, поэтому трудностей возникнуть никаких не должно. Единственная трудность заключается в том, что мне необходимо будет выгнать первый автомобиль. Это у нас Ford да, Explorer 94 -го года, но он высокий, быстренько выгоняем, Audi загоняем, крепим и поехали за Porsche GT4. Так, еще раз на всякий случай обойдем, ребят. Мало ли, вчера вечером что там с ней было. Можно... Можно ехать, погнали. Через суд какой? Российский? Да, вы можете доверить сделать на человека, кто будет представлять интересы на территории России вашей. А через суд? На кого в суд подавать и что требуют? Вы должны доказать через суд, что ваши родители вы являетесь гражданами России. А -а -а. На основании документов тех, которые у вас вокруг 92-го года. Им, потому что они могут найти домовую книгу на 92-й год. Хорошо. Ладно, присылайте тогда. Хорошо? Тогда, ну, да. тогда мы закрываем дело. Mm -hmm, до спасибо, до свидания. Э? Ребята! Мне в России не выдают документы, как я буду жить. Без этого я не представляю. Короче, все, ребята. Я, получается, что, не гражданин России вовсе, что ли? Может, уже там аннулировали все мое гражданство? Вы слышали, я, к сожалению, не стал записывать сначала, потому что я думал, что опять уточнит и пропадет. Короче, барышнями, меня... она с консульства, с российского в Америке, в Вашингтоне. Она, или это не она, да, это вроде она номер у меня записан был. Она мне звонит уже, я не знаю, пятый раз, все уточняет. А какого? где жили ваши родители на 98-й год? Там-то жили. А где на 95-й? Там-то жили. А где на 83-й? Там жили. И, короче... Сейчас в очередной раз звонит, а где ваши родители жили там, мы не можем найти. Мы знаем, что они, мы знаем, что они жили там-то, там-то, но где конкретно э, жили там в 95-м году, мы не знаем. Скажите еще раз у отца спросить. Я спрашиваю отца, он мне говорит конкретно, адрес, где он жил, где был прописан. Он говорит, нет, у нас нет данных, Мы не можем найти домовые книги, вы еще раз уточните говорю, ну вы смеетесь сейчас, я ей говорю вы что мне предлагаете сделать? она понятна, она-то не заинтересована, говорит, нам Россия отвечает а Россия отвечает вот такой фигней чтобы мне, я не знаю, не помогать, не восстанавливать мои документы а сейчас она говорит ну тогда вам надо обращаться в суд за тем, чтобы свои восстановить свое гражданство и восстановить свое... Ну, подтвердить свое гражданство то есть мне надо подавать в российский суд помощью российского какого адвоката предоставлять непонятные какие вообще документы что им требуется если они они это намерено ну то есть понятно мне уже они это намеренно мусолит и говорят что ну, это у тебя нет того документа там мы не можем найти а домовой книги не можем... какой домовой книги 83 год блин ребята где мой папа в 83 году жил ну где ну наверно как я там там поживет там не знаю где он живет но он та адреса называет короче просто Какими их цензурными словами назвать, я не знаю Ну теперь уж, ребята, вы мне говорите Приезжай в Россию Теперь уж оснований никаких и возможностей Вернуться, приехать в Россию у меня нет У меня нет гражданства, у меня нет паспорта Я вообще не существующий человек на территории России Она мне сказала, какую-то я там краткосрочную Одинарную визу могу один раз приехать в Россию Билет в один конец, что называется Взял за новой жизнью Так что, ребята, все отлично Новая жизнь мне очень нравится Для меня открыт весь мир Как я вам уже говорил Американские государственные органы выдали мне документ, по которому я могу спокойно, свободно путешествовать по всему миру, и я буду свое право реализовывать и путешествовать уже как гражданин новой страны. От новой стороны буду путешествовать, а про Россию, получается, до наступления прекрасной России будущего забываем так, что и выходит. Конечно, про вас я, ребята, не забуду, но государственные органы сделали так, что, как вы слышали, Теперь у меня гражданства нет, а мне его нужно подтверждать и обращаться в Российский суд. Чего я делать? Конечно же не буду. Ходить, просить, бегать. Подтвердите, пожалуйста, дайте мне, пожалуйста, гражданство. С какой стать? У меня оно есть, вы не можете меня его лишить. Но оказалось так, что я должен еще кому-то что-то в путинских коррупционных судах, что-то я там даже кому-то доказывать. Какой-то бабе в мантии, который купил свой диплом, как он в судья Хахалева. Смотрите, какая красота, там дальше уже океан. А вот мой клиент, наверное, набегает. Hello! Yeah, I will park Сейчас она подвезет тачанку, а я пока спущу подушки и выгоню. Выгоню форт. Ага. Okay, Ммм. Да. Я не могу открыть потому что он не открыл, и я был как, о, к Но, как, все книги... Все его книги и все, все, что мы имели с все на полу. Да. И я снял таг. Просто посмотрите, какая, это классная погода классный как мне нравится моя работа, вот я вам желаю, чтобы вам каждому ваша работа так нравилась, как и моя. Это потрясающе просто, смотрите, океан, свежий воздух, красота, кайф. Вот это да, ребяточки, ребятушки! там просто все затоплено, машины по, по бампер в воде. Еду пить чай. Ну нафиг в такую погоду ехать, хотя люблю я, конечно, дождь так, чтобы пасмурно было, но не до такой степени, это просто чересчур. Подъехал, а тут уже очередь из таких же ребятишек, которые хотят просто где-то припарковаться. Ау, вот это дождь, А здесь вообще какой-то поток, нифига себе, вот это да, целый океан, весь мокрый, просто открыл окно. Итак, ребята, я подъехал на разгрузку. Сейчас мне нужно дать Rolls-Royce и Bentley. Просто белоснежный Rolls-Royce, ребятки. Тачки доставил, вот Rolls-Royce, Bentley. Итак, выгрузил Audi. РС-7. А, а, а, а, а, а, а, а, а, а, каждый раз выгружал, загружал, выгружал, загружал. Клиент сейчас мне говорит, ну ты когда будешь? Я целый, целый, вот все дни, сколько я ехал, с ним был на связи. Я ему каждый, я не знаю, он мне спрашивал каждые 5 часов, а ты когда будешь, а ты когда будешь, а че, а че, а когда будешь, а где, а когда, когда, а чего. Но я ему все время докладывал, как бы мне несложно написать ему. А сейчас я к ним к дому не смог подъехать, запрещен проезд. Я буквально в 5 минутах отъехал. Я ему говорю, ну извини, я дальше не могу ехать. Ты не могу сюда подъехать. Я думаю, если не сможешь, то сейчас на самокате сам подъеду. Он говорит, да, без проблем я подъеду. Подъезжай, дает мне деньги. Он, говорит, ты проверь, сколько там? Я говорю, ну здесь больше на 125 баксов, чем ты мне должен. Он говорит, это для тебя. <смех> я говорю, серьезно? Он говорит, ну да. Я говорю, ну спасибо, хороший человек тебе. Представляете, просто 125 баксов дал. Я вообще не ожидал, что он сколько-то даст, потому что тачка дешевая. Ну вот так бывает, ребят. Так что, ну вот так. Ребятки, самокат опять выручает. Знаете, что я сделал? Я сегодня припарковался на то место, где утром завтра у меня будет разгрузка. Лечу в кафешку, нашел кафешку. Ближе были кафе, но это хорошим рейтингом, с хорошими комментариями я искал. Сейчас посмотрим, что там за заведение такое. Взял с собой зарядник, обратно поеду тоже на нем, заряжу там. Интересно, а что там внутри-то можно съесть? А, да, народ есть, отлично. Короче, смотрите, сейчас я просто взял и проверил, сколько стоит такси до того места, где я оставил свой так. 12 баксов. Представляете, 12 баксов туда, 12 баксов назад. Нормально это какая нормаль, правда? Но самое главное не оценить это тот кайф, который я получаю, когда я еду. Так что вот в чем главное преимущество. Короче, круто. Жду свою еду. Итак, ребята, с утра пораньше приехала давать Ауди. Крыша нужно будет сейчас закрыть. Он мне ее открыл, как вы помните, для того, чтобы я самокат положил. Научиться бы закрывать еще. Я думаю, справимся пройти. Пролезть вот здесь. Так, ребятки, теперь наша задача с вами найти, как закрывается крыша. А вот, собственно. Ой, руки прищемы. А стекло будет здесь или нет? Стекло-то как? А, во. Ух ты, регулируется. Вот, ребят, главная причина, почему машины нужно накрывать внизу. У меня стояла там Porsche, а до этого Bentley. Ну, то есть хорошие, дорогие машины. Видите, все равно что-то с них накапало. Сейчас буду мыть, куда деваться. Ну вот, ребят, другое дело в таком состоянии. Автомобиль можно отдавать. Смотрите, весь чистенький, весь помыл. Все, отлично. Сейчас прокатнусь быстренько. Все эти капли слетят, и все. Кауди, ребята, забрали. Как-то они странно себя вели, ребятишки эти. Говорят: она внизу покоцана. Берет пальцем, рукой проводит по бамперу внизу, там внизу скречи. Я говорю: я знаю покажи на фото я ему говорю, да у меня кроме фото и видео еще есть я такой думал, думал, что делать начал куда звонить ну ладно, подпишу подпиши приехал сейчас в автосалон Ferrari забирать Ferrari F430 я здесь уже был, вспомнил это место поэтому очень удобно, знаю где парковаться как парковаться и кому подходить парень пошел искать мою Феррари я вам покажу пока что несколько автомобилей Ламборгини, цена есть нет, цены нет. Мерседес. Но, в принципе, любую из этих машин я уже забирал, поэтому это, ребята, все у меня никаких впечатлений не вызывает. Вот такой Ferrari забираем. Можно сделать инспекцию. Ага. Вау. Так. Так, ребятки, забираю я F430, а тем временем, смотрите, у меня другой шланг потек, бачок потек, другой. Вот в этом месте он перетерся об раму, хотя там вроде были какие-то прокладки, кто-то пропенил. Но в любом случае металлическое это все полная фигня, надо ставить современные, толстые. Доставил крайний автомобиль. Надо вытереть какие-то огрехи. И все. Ехал я, ехал, ребята, к клиенту. Доехал, и дождик сильный такой начался. Опять блин, все запотело, нифига не видно. Пытаюсь развернуться здесь. Как это сделать, вообще не понимаю. Чтобы ничего не сбить и не улететь, главное запуксовать не хотелось бы здесь остаться то мало ли что сейчас что-нибудь задену потом что делать да печально конечно похоже я так не развернусь Вон, видели дальше я уже сдавать не могу потому что здесь все сейчас если я себя туда встряну ну еще можно конечно по моему я все равно не выверну здесь блин не не выверну вот этот чувак бы ворота открыл бы и было бы идеально, да, ребят? Но я ему сейчас здесь мостик сломаю, вот этот. Или, может быть, еще попробовать протянуть сюда. Во, и тогда получится, как считаете? Наверное, сейчас протяну вот сюда. Тогда у меня он выпрямится, и, может быть, мне хватит места. По-моему, почти прохожу, да? Почти прохожу. Там. Почти свалился, но еще не свалился. Чуть-чуть, наверное. О, назад еще можно чуть-чуть, смотрите. В принципе, я даже могу на эти колеса встать, я думаю, ничего не случится, да? И тогда выпрямляемся, отлично. Так, ребятки, вот и клиент. Hello. Hello? А, yeah! Can you bring car? Короче, какой-то дед. Бывает же, дайте. Чуть-чуть такие выделистые чувачки. Я говорю, чувак, чувак, другой, принесешь тачку, он только смотрит. Ее, yes. типа. Что, ты мне указывать будешь? Ну, конечно, указывают, но а что стоять, блин. Быстро-быстро принес, все, посмотрели, осмотрели, расписались, поехали дальше. Меня это, в принципе, не тревожит, пускай делалось Главное осмотреть хорошо, чтобы потом не было. Претензий. Опс. Опс. Жду. Сейчас принесет Макларен и. Буду грузить. Так загружаю. Кстати, ребят, вы знаете, что вот среди таких клиентов, каждый раз, когда я вам снимаю видео, вы, пожалуйста, обращайте внимание, я это не сильно знаю. А вы можете в них узнать каких-нибудь певцов. Вот, например, недавно я машину должен был забирать у какого-то там популярного певца американского. Но потом что-то там, не знаю, сорвалось, не получилось. Короче, заказ был отменен. Так что вот этот чувак, может быть, вполне возможно, тоже какая-нибудь популярность, знаменитость. И вы его в нем, может быть, узнаете какого-то известного чувачка. Так что наблюдайте вместе со мной, будем вычислять их, выявлять. Вот и все, ребята. Две машины погрузил. Хотел, конечно, еще одну сегодня забрать. Но, наверное, все. Наверное, достаточно. Сегодня уже темнеет, не хочется мне. Знаете, влажно еще на улице. Дождик льет, поэтому я думаю, что не буду рисковать, не буду по-скользкому, по-влажному лазить, по ночам бегать, машину собирать. Блин, ребята, ну и место вообще классное. К сожалению, ночью ничего не видно, но сейчас я сюда ехал. Косули пробежали, такие маленькие оленята. Пробежали мне навстречу несколько штук сейчас только один дорогу перебегал и зайчик побежал в ту сторону а между тем здесь дома ребята здесь люди живут представляете как классно вот все значит жить в согласии в мире 2-3, да, да, да. Нет, у меня нет денег. Почему мы будем менять? Пожалуйста, что-то. Я не... У меня нет денег. Ребята, я так устал, короче, сегодня что-то. Чувак какой-то подошел. Чего говорил, ребят, Вы поняли, нет? Вот Майкл Джексон, с моей фотки. Майкл Джексон ищет что-то, терял или в чем дело. Не знаю, ладно, паркуйсь, короче, в душ и спать устал очень сегодня.